Жилой комплекс Лесное в Сочи. Квартиры с ремонтом. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем обзоре такой классный жилой комплекс Лесное в Сочи. Покажу вам две квартиры с ремонтом. Давайте сразу по инфраструктуре. Значит, жилой комплекс Лесное. В нем... Прачечная, стоматология, прихмахерская, тренажерный зал, хинкальная, банкетный зал, столовая, кондитерская, мини-маркет, ателье. Так, а ресторан? Да, соответственно, ресторан 12-я дюжина. Территория, соответственно, закрытая, видеонаблюдение. Находится между улицей транспортная, вот там остановка, и, на мой взгляд, единственный недостаток – это вот тот пригорок, если вы будете ходить пешком то есть между транспортной и я на фабрициус на Яна фабрициус абсолютно ровненький выход на остановку и на рынок смотрите как большая территория ландшафтное озеленение дома кирпичные давайте вас сейчас прогуляю сначала по территории на мой взгляд это такой Райский уголочек, на самом деле. Давайте с ресторана, что ли, начнем. Двенадцатая дюжина. Пишите в комментариях свои впечатления. Классно. Говорят, прям приемлемые цены здесь. Фонтанчики. Пальмы. Покажу вам две квартиры с ремонтом. Вот там санузел. И еще, смотрите, вот такая... Раз есть с банкетным залом, ну классно жить в жилом комплексе, где столько много инфраструктуры. Ну, согласитесь, до моря, кстати, где-то два с половиной километра, что то движуха здесь. И зима какой-то праздник. Повторюсь, автобусная остановка тут в метрах 150 на улице Транспортной и на Яна Фабрицоса. Прямо за рынком. После каждого дома есть зоны отдыха с лавочками. Спортивная площадка. Можно поиграть в теннис. Баба-яга. Лисичка. Заяц, волк. Заяц, волк. Столовая. Уют. Кофе по-восточному. Душевая, туалет, место для курения. Ну чтобы понимали, здесь только два дома в продаже. Магазин требуется продавец это салон красоты то есть два дома всего здесь когда-то продавались все остальное сдается в аренду для спортсменов кстати к нашей квартире имеется собственное парковочное место но как вы видите тут в принципе нет проблем с парковкой значит это все открытые спортивные залы футбольный баскетбольный это спортзал тренажерка и вот там кпп это с выездом на я на то есть если вы будете ходить пешком то ближайшая остановка на я абсолютно по ровному месту а здесь паркуются гости жилого комплекса лесное а здесь проходят всевозможные соревнования. То есть у вас, повторюсь, будет пульт и собственная парковка. Муха здесь не пролетит. Живенько тут сразу хочу сказать, что будет не скучно. Также на территории находится частный детский сад. И если не ошибаюсь, здесь еще где-то есть частная детская школа. К слову говоря... Мы где-то в течение полутора месяца открываем свой второй частный детский сад на улице Исауленко. Нам потребуются ваши детки и сотрудники. То есть вот в этом доме. Детский сад. Ну а мы идем смотреть квартиру. Уж более нахвалили место ресторана, я решил пообедать здесь. На мой взгляд, более чем адекватные цены, заказала себе съемку под соусом за 560 рублей. Также есть меню с ровыми, меню со стейками. А что, это у вас розыгрыш здесь? Выглядит видели? В общем, я тоже участвую, нужно кинуть шестерки из двух попыток. Будет бонус. Так, было близко Близко было, да? Я бы еще чистки их съел, он был бесподобный <связь> а! <связь> <связь> Ну почти два раза почти выиграли Прямо вот здесь, поблизости, магазин «Пятерочка» Строительные материалы, всякие аптеки, магнит В общем, череда всяких магазинов озеро того, вон оно просвечивает сквозь деревья но, к сожалению, официального прохода я туда и не нашел. В общем, двигаемся дальше. А так шашлычки, мышвычки тут, смотрю, активно жарят. Смотрите, сколько грамот у живого комплекса лесное. А это говорит о том, что управляющая компания здесь хорошая. классно здесь реально я бы здесь жил с удовольствием ателье хороший такой спортзал подъезд чистый аккуратный цветочки картины Итак, заходим в квартиру Общая площадь 85 или 87 метров. То есть это прихожая. Вот, шкафы, к сожалению, не везде установлены. Санузел раздельный. Значит, такое решение сделали. Одну спальню сделали с таким вот фальш-светом. Но стены не несущие можно переделать. Еще одна спальня с балконом. С таким видом. Так, здесь вполне себе хороший вид на большую территорию. Вместительные шкафы здесь, ванна Таких больших размеров. Кстати, все коммуникации центральные, собственная котельня. Обслуживание, то есть уборка территории и так далее. Тысяча рублей всего. Это большой зал, который совмещается с кухней. Второй балкон. Вот там озеро. витражным остеклением тоже есть кондиционер хорошенькая квартира давайте наверное, покажу еще выезд на яна фабрициуса чтобы у вас было общее понимание развязки дорожные здесь ну прямо хорошие то есть что с транспортной в любую точку сочи можно уехать что с яна фабрициуса на дублер куртного проспекта на обход сочи ну, знаете, тут есть, конечно, небольшой кулончик, все равно, как ни крути. Значит, квартира, которая 50 метров, собственник то продаю, то не продаю, а 85 метров продается за 27 миллионов с разумным торгом. Вот он Рынок и тут же автобусная остановка и хорошая развязка. Поставьте лайк, пожалуйста, за мои старания. Подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много всего интересного в Инстаграм. меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость Сочи. До новых видео. Пока.